Ну все, настал конец. ССО скатился хуже некуда. Раньше было лучше. Не-не-не, а, я шучу. Видео вообще не про этого, что. Всем привет! С вами, как всегда, Маша. В этом видео я покажу вам свои старые кадры ССО, которые были сделаны 5 лет назад. Олды поностальгируют. А новички, возможно, узнают что-то новое. Приятного вам просмотра! А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Это поможет его развитию. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока.